А теперь записывайте его в рот ротомонстру. Ох, да уж. Блядь! <связь> Юмичу! Ладно, давайте этого ядовито-желтого тоже разрежем. Короче, с таким материалом мы еще с вами не встречались. Ладно, режу. Начинаю с головы. Фу а в конце глаз. Светится ли муха в темноте? Точно светится, смотрите как бульдыхается. Привет, ты на канале Magic Pets. Я Чихуахва София, а это мой брат Эйван. Привет. А я покемон из мячу. А я Миша. Лайк. А я киса Алиса. Подписывайся скорее на наш канал, чтобы у нас стало столько же подписчиков, сколько у желейного медведя Валерки. Вообще-то, Алис, у познавателя уже больше 8 миллионов подписчиков. Так что, до него далеко. Ой, какие же вы зануды. Главное, чтобы мы верили, а наши мальчики нам помогали. Так что ты их не слушай, давай подписывайся. Вот там. Видел, как я за врачками сделала. Ну что, ребят, привет. Я принесла то, что вы просили: блюда и ножницы. А что это тут у вас? Что вы собрались сделать? И тебе, Алиса, развлекалочка. Ура! Они Тихо, тихо, погодите, опять? Не, опять, основа! А, а еще будем зырить, что внутри. Особенно вот этой жабы страшно. Не зырить, а смотреть Юмичу. Аня, опять ты придержаешься? Ясно. Вы, как всегда, вам лишь бы что-нибудь уничтожить. Дайте я поставлю эту тарелку с ножницами сюда. А что это там за коробка у вас такая? А в этой коробке у нас сквиши. Да, много разных сквишей. И мы покажем. Что с ними сделать? Да, действительно целая коробка сквиши. Даже сквиши стаканчик кофе. А еще целая кучка этих лизунистых сквишей. И зайчики, и лимончики, и мороженки, и пироженки, и панды. А мы без тебя знаем. Я вообще-то вам тут помогать типа буду. Твое дело работать руками и не лезть. Ах, так, ясно, ладно. Да, а вы, ребята, пишите в комментарии, что нам сделать с целой коробкой сквиши. Тем более, что твой волшебный комментарий может появиться где-то здесь в видео. Опрос, опрос. Что, зализ. А, а, да, точно. И голосуйте, вот там в вопросе. Это что такое? Сейчас все увидишь, Ань. Сегодня будем все уничтожать. Вы прямо монстры какие-то. Нет, Анюта, монстры у нас тут. А это еще что такое? Да, мы потом тебе объясним. Работай давай. О, какая мерзкая жаба. Ты ее сегодня нам разрежешь. Работай, работай. Я вообще-то тут и оператором, и монтажером. Еще и выполняю все ваши указания. Яичницу что ли делать будем? Будем. Ой, тут кажется что-то... Э... Ну вот, Аня. Что? Это не я. Видимо, этот антистресс ваш с дыркой был. Ну и вообще, мы такие, по-моему, уже не разрезали. Все равно разрежу его. Сейчас разрежу. Ой, а это что такое? Мини-макбук? А это компьютер. Макбук? А ты что, вообще не разбираешься? Все равно же это компьютер, какая разница. Теперь, Люда, у нас есть свой макбук. И нам не нужен твой макбук, чтобы смотреть наши ролики. Может, вы и монтировать сами будете? Ладно, ладно, согласна. Очень круто. Прям как настоящий. У меня есть настоящий. А, что, правда, да? Ну, тогда поздравляю. между... Новые ролики на всех наших каналах! Два новых видео, которые сегодня вышли вот так-то! Когда это вы успели? Ой, смотрите, сколько внутри этого антистресса цветных орбизов! Прямо как собак! Их также много, как собак на канале Magic Family! Я не совсем поняла, о чем вы... Ну, короче, вот, все орбизы мы высыпали, и остался вот такой вот кругленький чехол... Ой, ой... И все, больше ничего. О, Ханюта, ты оказывается не только рукожопик, но и тугодумик. Много собак на канале Magic Family в новом ролике. И даже редкие породы, типа тот пес с дредами, которого ты кладила. Это не Дредды, это шерсть у него как Дредды. Пес называется Командор. Но выглядит как Дредды. Просто у него шерсть. он еще не умничает тут. Да я просто. Короче, обязательно потом сходи и посмотри новое видео на канале Magic Family. Там очень много всяких разных собак, потому что это ролик с выставки, на который ты выбрала на нового песика. Тихо, Юмичу. Да, Юмичу, пусть ребята сами сходят и все посмотрят. Ссылка внизу. Да, в описании, как всегда. И также ссылка на новое видео на Анином, Анином а канале тоже новое видео. Вот. <с> да, Миш, блин, может я и правда тугадум, раз не сразу поняла шутку про количество орбизов. Ань, ты что, правда тугадум? Тогда начнем с несложной задачи и сделаем яичницу. Ну, у нашего рукожопика может и яичница не получится. Эй, вы что? Посмотрим. Нам нужно блюзе! А кто это тут? Кто это тут разлегся на блюзе? Да, тарелочка нам пригодится для яичницы, а это, это же хэллоуинский антистресс тыковка. А внутри у него лампочка, и он сделан из шипов. Он очень мягенький, его можно жамкать, и он будет мигать. Давай его разрежем. Ну мы же разрезали уже таких, мы знаем, что там внутри. Хочу уничтожение. Ладно, ладно. Ладно. Так, вот нам блюдечко для будущей антистресс яичницы. А это антистресс тыква. И сейчас мы его разрежем. Погоди, мне кажется, мы таких уже разрезали. Он будет пустой, и там будет просто мигающий фонарик. Ну, Алиса попросила. Только время тратим на это. Так, хватит уже на меня ворчать. Сейчас надену на кого-нибудь из вас шапочку. И не на меня. Иногда вы бываете такими занудами. Смотрите, какая у меня в руке милая, шипастая, пушистая тыковка. Ну да, она действительно пустая, тянется хорошо. А то еще мне в глаз. Ой, Юмичу, ты что, тоже зануда? И шарик светящийся. А прикольно а так-то. Слушай. Пока я тебя как Так, теперь для яичницы берем белок. Ну, это же не настоящий съедобный белок, это же лизун белого цвета. Ну, не совсем лизун, это типа белая жопка для рук. Ой, да какая разница! Мне кажется, что он засох. Так, ладно, сойдет. Жил-ток в черной колбе Не жил-ток юмичу, а желток. Это тоже желтенький лизунчик. Так, и, и что с ним делать? Раздели на пополам. А, типа мы пожарили два яйца, да? То есть у нас должно быть два желтка. Мне кажется, он тоже засох, если честно. Знаешь, Ань, пословицу, рука жопику и засохший лизун мешает. Засохший где? <с through> Чего? Вот вам, короче, белки, вот вам желтки. Ну, она, конечно, не настоящая. И на настоящую как-то не похожа, Ань. Короче, Ань, ты... Прости, но ты, рука жопик. Ну, согласна, да, на яичницу не очень-то похоже. Смотрите, тут есть какой-то еще желтый лизун, может его добавить на... Да... О, все! А что, по-моему, похоже на растекшийся желток, не всегда же желтки целые остаются, типа вот такая яичница... Ладно, все. Слушай, ну ты навела нас на мысль о том, что можно сделать видео «Еда из слаймов». Ну, кстати, идея, ничего. Ты можешь потренироваться заранее. Угу. Короче, если нравится идея, ставь слайка, ласуй, пиши комментарий. По Крайней мере, я хотя бы нормально их разрезаю, уничтожаю и показываю, что внутри. Смотрите, какая штука непонятная. Это и не лизун, и не сквиши, а какой-то антистресс, который я никогда в жизни не встречала, если честно. У него внутри что-то такое непонятное, и он пузырится. Смотрите, как воздушный шарик надувается при и там внутри он мнется и держит форму Короче, не знаю я что там, давайте резать Можно потом в ротомонстры запихать А для чего они нужны, эти ротомонстры? Ну, мы же издеваемся над антистрессами Поэтому мы в них запихаем наших лизунов и слизи, и Вот будет прикольно Серьезно? А че, очень даже классно Запихать им в рот слизи? Ладно, не буду лезть Ой, смотрите, какой я антистрессик нашла Антистресс-бомбочка Да, это на который нажимаешь, и из них такие пузыри вылазят, как прыщики, да? И этот человек будет нас ругать за слово пук. Из-за какашки. А у самой антистресс с прыщиками. Ой, я его уронила в, в желток. Блин. Тут, оказывается, еще у него веревочка есть. Смотрите. Можно им побесить Алиску. Поиграть, да, Алиса? А может мы его разрежем уже, а? Алиска, Алиска-киска. Ты сейчас ей желтком в нос залепишь. Пам-парам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. -пам -пам -пам -пам. Они иногда больше ребенок, чем мы. Ладно, давайте достанем его из сетки и разрежем. Алис, ну ты как? Тебе желток в нос не попал? Mm -mm, вроде нет. Так, торжественно разрезаю сетку. Готова. И отрезаю эту веревочку. Вот такая вот пимпочка получилась. А теперь разрежем сам антистресс. А вот его-то мы и засунем в рот рота монстра. Точно. Смотри, Алиска, хочешь с ним поиграть? Нет, потому что он мокрый и противный, как сопля. Ой, упал. Ну, Алис, ну почему сразу как сопля? Ну А теперь Ань записывает его в рот рота монстру. Ох! Да уж. Ну и задачку вы мне задали. Я попытаюсь, конечно, это сделать, но я не совсем понимаю, зачем это. Когда ты его весь запихнешь, будет прикольно сжимать рота монстра и у него изо рта будет вылазить это слизь. Давай, осталось совсем чуть-чуть. Кушай, давай. Уже последняя капля лизуна. Ну-ка, теперь понажимай на рота монстра. Это действительно выглядит очень смешно, как будто он, ну, вы поняли. Блюет. Ю, -мичу. Или если он не пускает. Короче, и правда, это очень смешно, особенно когда на него сильно нажимаешь. Но самое прикольное, что слизь все равно залазит обратно. А у него слизь вообще из арта окончательно не вытечет? Правильно говорить, не вытечет. Ладно, давайте этого ядовито-желтого тоже разрежем. И, наконец, узнаем, что у него внутри. Мука! Мельский застывающий пластилин. Э -э -э нет, ребята, я тоже так думала. Но это что-то совсем другое. Оно очень липкое и пачкается. Короче, с таким материалом мы еще с вами не встречались. А знаете, какая мне идея пришла, ребят? Давайте его засунем в другого рота монстра. Получается, тоже на него будешь нажимать, и он будет вытекать. Ань, по-моему, это не очень хорошая идея. Да, Ань, если это не лизун, то он не будет вытекать. И если нажмешь, он просто выдавится и возвращаться не будет. Кажется, он ты зря это делает. Фуф, блин, да, вы правы. Рука, жопик, туда домик. Э, да, ребят, прости. Тити, пожалуйста, меня, это действительно была плохая идея, я испортила этого вашего рота монстра. Режем жабу. Нет, да, жабы, давайте баночку, баночку вот эту откроем или пончик разрежем. Пончик точно на потом, а вот в баночке что это? Там, там, там глаз и еще, еще что-то. Короче, это какая-то прикольная штука. И очень подозрительная и противная, Софи. Поэтому сначала жабу. Ладно, лягуху так лягуху. Фига себе, она Софи, это что за слова? Ничего черта себе. Что за словечки, ребята? Прости. Простите, извините. Нам покажи. Уу, какая лягуха. Жабеха мерзкая. Это щеки у нее так надуваются. Ага, помните, мы хомячка резали? И там у него внутри была такая странная рассыпчатая штука. Но тут это не она квакает. А что, как ты думаешь? Мне лично кажется, что это что-то другое. Звук другой, ты что, не слышишь? Глухая, что ли? Слушай, Алис, ты сегодня весь день меня обижаешь. То я тугодумик, Кто то я рукожопик, то теперь я глухая. Сейчас не буду резать жабу, подняла? Ладно, ладно, порасти. Давай, когда ты ее разрежешь, мы покажем, что у нее внутри, ты мне отдашь ее лапки, а порежешь отдельно. Серьезно? Ты хочешь вот так вот поиздеваться над вот этой вот беззащитной лягушечкой? Это всего лишь игрушка, она не настоящая. Между прочим, в дикой природе собаки и кошки едят лягушек. Между прочим, и не в дикой природе, и не только собаки и кошки, но и люди едят лягушек. А я... Это люди, живущие во Франции, французы. Им едят, едят лягух. Лягушачьи лапки. Да. Ребята, хватит уже болтать, давайте ее разрежем, а. Я типа такая француженка. Ям лягух. Чуть-чуть, Софи. Давайте ее разрежем уже, а. Ой, ну режу же. Блин, выглядит как настоящая. Ладно, режу. Начинаю с головы Ой, уже все там посыпалось Так, и что же это у нее такое внутри, а? Это не то, что было в хомяке Нет, это не то По-моему, это обыкновенный пенопласт, ребята Только, походу, мини-пенопласт Вот так-то, Ой, голова упала <клёх> Да, точно, ребята Это очень много мелких шариков пенопласта И это они в этой резиновой, как бы, лягушке Издают такой странный звук если, наверное, их все вытащите из нее, то звука этого, скорее всего, не будет, да уж Смотрите, как трясет лапками эта безголовая резиновое тельце. Она совсем как настоящая, блин, даже как-то жутковато А вот и ее голова Мы, кстати, как раз очень точно попали, как раз в голове вот эта вот закрывашка, как во всех антистрессах А сам рот у нее не надувается, вот Ква -ква. Ты обещала отрезать мне лапки лягушачьи Ох, как-то даже жутко Ладно, отрежу Алисе лапки лягушачьи Задние и передние Из тельца сейчас получатся трусы В смысле трусы? Ну, трусы Это какие-то монстра памперсы просто Ой, все, хватит Держи, Алиса, как и просила Давай, давай, давай, буду играть лягушачьими лапками на, держи, четыре лягушачьих лапки Выглядит это жутко да, дай-ка я их у тебя лучше заберу, извини. Выбросим в наш таз уничтоженных антистрессов. Да что ж вы все в этом пенопласте, Софиша, и у тебя на носу, и у Юмичу на морде, Несуйте свои носы туда. Ну что, будем смотреть, что в этой банке за глаз такой. Да, интересно, потому что там не только глаз, там еще какое-то существо, а в самой банке, походу, слайм. Скорее, слизь. Фея, это что, жук или что это? Это муха. Какая мерзость, а в конце глаз, глаз и муха вот это да знаете какое подозрение у меня ребята что муха это фосфорная и она светится выключая свет проверим светится ли муха в темноте точно светится смотрите как бультыхается эта слизь а глаз как настоящий, интересно, можно его оттуда достать. Аня, покажи уху отдельно. Сейчас, вытащу ее. Посмотрите, как она и правда ярко светится, когда она не в лизуне. А вы уверены, что это муха? Может, это какое-то другое насекомое? Ладно. Антистрессик для ужастиков. Слушайте, пушистики, по поводу вот этого кончика я вам скажу так. Это сквиши. И он пойдет в вашу целую коробку сквиши, и когда ребята напишут, что нам с ними делать, тогда мы его и будем мучать. Не в этот раз. И еще нужно придумать, что нам делать с желтым гигантским антистрессом. Да, который живет у нас вот в этой вот стеклянной баночке и я бы хотела спросить у мэджиков, может быть они знают что это? Софи, не лежи! Зачем ты это делаешь? пахнет вкусненько! Потому что это и не слайм, не лизун, не жвачка для рук, он не растягивается особо, он больше похож на сквиш, потому что возвращается в свою форму, но при этом это явно не сквиши. В общем, я не знаю, как назвать этот антистресс, что это такое? Мэджики напишут и заодно придумают имя этому желтобрюху! Нет, Юмичу желтобрюх на другом канале. Подожди, ты сказала, Мэджики придумывает ему имя. А да, ну да. Ну тогда ребят, на сегодня хватит. По-моему, мы неплохо так нам уничтожали антистрессов в этот раз. Как обычно. А вы, ребята, давайте идите смотрите ролики на других наших каналах. Да. Их там целые два видео на канале Мэджик Файмы про выставку собак, где много разных собак. Ссылки вот там ищу. И на канале Немэджик тоже новый ролик. Вроде бы, да? Ань. Если я успела его демонтировать, то да. Все, увидимся. Канал наш инстаграм ставь лайк, пиши комментарий, голосуй вопросы. я Короче, ты сам знаешь, что делать пока. Пока, пока, увидимся. Удачи! Наконец-то смогу посидеть в новом Маймаке и посмотреть видосы одна.